Всем привет! Сегодня расскажу об Десятке, самой новой, которая выйдет только двадцатого года, осенью Но она еще не доработана, для эссандеров Я без учетной записи делал а, Кстати, там есть, которые мне писали Чтобы через учетную запись заходишь, ключи слетают и а все остальное ну, так как я не делаю это я просто скачал с официального сайта для рабочих станции. Сами видите, сами знаете, что цена очень ей какая. Ну и дальше посмотрим, что там будет. Что мне поразило, не что, пока ни одна программа не работает, ни одна. Там, что как писали аэро там прям там все шикарно ну как я понял здесь она даже не включена ничего здесь нету что на обложках нарисовано это просто скатано слизано откуда-то ну типа реклама например вот она да, здесь у меня песочница есть, естественно. Она у меня рабочая. Вот что здесь? В принципе ничего нету. Все одно и то же. Может быть, со временем будет. Да, кстати, если захотите создать папку. Вам не получится ни папки не создать, ничего В принципе-то... Ну, пускай пока запускается В принципе, пока... Даже нечего сказать Ни хорошего, ни, ни плохого Может быть, попозже будет обновление ну а так как э, мне смысла нету ее держать я так что вернусь обратно обновлюсь назад обновление сделаю так как у меня э, скачаны. Э, вот она я буквально сейчас скачал вот она будет esd вот спиро файл вот видите скачал и перевел ее в win10 и этой программы я сделал довольно неплохая скажу я вам обалденная вот эта вот программка довольно неплохая этой программы электронной загрузкой ну в принципе все вот С этой программы можете посмотреть в интернете набрать посмотреть довольно плохая она, она переводит ISO. просто она просто не надо скачивать проводник смотреть и все остальное довольно неплохая бекап системы делается вообще прекрасная программа Прям балленная. Вот так же, как и джемиджики можно делать. Ну что ж, всем пока. Удачи. Да, кому если надо будет, пишите, я вам скину ссылку. Будете инсайдерами. При обновлении будет рабочая программа. Удачи. Подписывайтесь.